Как думаешь, бой Салаха Межиева и Адама Шахидова, кто бы выиграл? Думаешь, ACA собрали бы и pay per view? Ассаламу алейкум арамута из Ахмат юрта. Мы любим и ценим тебя, просто этот чабан еще не понял, что мы за тебя. <umbers> Баракаллаху Фикум, братья из Ахмат-юрта, Мульву. Как ты относишься к Саже Умалатовой? Она смелая, женщина не побоялась публично выступить против Горби. Привет! Горби это Горбачев? У меня негативное отношение к Саже Умалатовой. Какой бы смелой женщиной она ни была. Она была коммунистка и те речи которые она толкала это ну, это нечто отвратительное конечно здравствуйте Тумсо. скажите как вы относитесь к публикациям елены милашиной о чечне и не кажется вам что она со временем может разделить судьбу анны политковской иван воронин мы конечно понимаем что такая опасность существует для елены милашиной она, по сути, является таким личным даже врагом для Кадырова. Я уверен, что он ее ненавидит. И такая опасность, конечно, существует, и, и мы ей этого не желаем ни в коем случае. Ей нужно быть максимально осторожной. Отношения в основном она пишет очень профессионально и, и правдиво в основном. Но при этом у нее, конечно, тоже бывают э, какие-то ошибки в ее публикациях, где-то где даже грубые, но я думаю, в целом ее, ее профессионализмом, как бы, вне сомнения, она пишет круто. И она реально владеет э, информацией, которая, э, которая в Чечне очень хорошо. То есть то, те ошибки, о которых я говорю, которые она совершает, это, э, это не, не из-за ее... там профессионализма, то есть нет проблем в ее профессионализме, она может совершить ошибку из-за неправильной информированности, из-за того, что не до конца она, возможно, понимает какие-то нюансы внутри Чеченской республики или внутри Чеченского общества. То есть в этом плане у нее могут какие-то быть ошибки. Но статьи, конечно, у нее крутые, поэтому они и очень болезненны для Кадырова для всей его власти, поэтому они очень остро на это все реагируют. Как думаешь, бой Салаха мижиева и Адама Шахидова, кто бы выиграл? Думаешь, A.C.A. собрали бы pay-per-view? <laughs> Я, как говорят, побеждает дружба, да, победила бы дружба. Я думаю, что в их случае победила бы заблуждение, победила бы нововведение, беда. Ересь победила бы в этом бою. Тумсо, пожалуйста, критикуй тех людей, которые позорят наш народ, выступая на этих блогерских боях. Кадыров специально поддерживает этих людей, чтобы они позорили наш народ. Что это за блогерские бои? О чем идет речь? Ты, ты, наверное, имеешь в виду всякие ММА, которые появились, да, в которых выступ, может выступать любой непрофессионал. Ты про, это, про это ты говоришь? А в чем как бы позорит народ? Типа, обычный ММАшник ММА профессиональный не позорит, а непрофессиональный позорит. Как бы. В чем здесь разница? Просто дай мне как бы, направление своей мысли, чтобы я ее понял, и, может быть, я тогда ее поддержу, и, как ты говоришь, обращусь к Кадыру. Просто я не совсем понимаю разницу. В чем, допустим, отличие там, любого профессионального бойца, скажем, там, этого же Чимаева? От непрофессионального, который выступает там где-нибудь, я не знаю, на битву за хайп, или что, что там, как это называется. В чем их разница? Почему один позорит, а другой не позорит? Дай мне хотя бы три отличия. Если бы ты посмотрел это шоу, ты бы понял меня. Да? Ну тогда, извини, Андрей, Андрей, я, конечно, не смотрю эти шоу. И не, нет желания, честно говоря, смотреть. Но какие-то отрывки, там какие-то моменты я в любом случае вижу. Но разницы я все равно не понял. Чем, чем отличаются профессиональные бои от вот подобных? Позорит не его поведение, а то, что один такой дебил проигра проиграл русскому, говорит. А в чем позор? Проиграть русскому это позорно? Что я не могу понять. Что происходит? Ну, это спорт, это бои, как бы. там кто-то, ну, ты не всегда там выигрываешь, бывает, что проигрываешь, а если проиграл, это что, позор теперь, ты опозорил народ, что ли? Тогда давайте ко всем так же относиться, а, а тот, кто в UFC, в, там, в профессиональных боях проиграл, допустим, испанцу, он опозорил народ или нет? Как это работает? Дайте мне вот эту разницу. Речь идет о тупой трэш-токе, разбрасываются словами, и при проигрывать, не соответствуя своим словам. Также скажите ему, блин. Но опять-таки, о а чем это отличается от ММА? Что там это не происходит? От UFC, да, допустим, от, от других каких-то тем. Но ну, везде это бывает. Если вы как бы списываете, то надо списывать все. Скажите то же самое по поводу профессиональных боев. А если вы не говорите это по поводу профессиональных, то что вы по этим любителям, что на них обрушились? Там, слушай, что ты скажешь про чеченских девушек в Ахмат-клубе? Они там дерутся и кричат «Ахмат, сила!» по чеченским адатам или это. Тебя, тебе стоило бы снять отдельный ролик про это. Я, кстати, не видел чеченских девушек, которые дерутся в этом клубе. Я не встречал, по крайней мере. Я видел в этом клубе девушек, но они не чеченки. Давид Адамов. В том что, согласен ли ты с мнением касаемо того, что Северный Кавказ и в большей мере конкретно Чечня является буквально самым ярким регионом в плане сохранения института семьи в РФ или это миф? Ну, я думаю, это, ну, это факт. А... Все-таки как-то общество у нас такое консервативное в большинстве случаев. Кавказе, конечно, на Кавказе тоже там, регионы друг от друга отличаются, где-то в большей степени, где-то в меньшей, какие-то регионы, коснулась русификации русификация больше, какие-то меньше, но в целом на Кавказе да, институт семьи, он, конечно, сохранился и сохраняется сильнее, поэтому даже по рождаемости Северный Кавказ всегда в лидерах в России, потому что у нас люди женятся, у нас...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 Есть вообще такой, такой стих у Лермонтова, где есть такие... Этот стих, по-моему, называется... Я забыл, как он называется. Но там есть такие слова. Идите, тех ущелья и племена, им Бог, свобода, их народ, их закон, война». Они что-то там... Короче, я, я забыл весь текст, но...